Всем привет, с вами Вадим и в этом видео мы будем писать скрипт, который нам будет позволять разгерметизировать вот эту вот комнатку. Здесь я поставил пару дверей, панельку кнопочную, чтобы взаимодействовать с скриптом, несколько лампочек, вентиляция и самое главное это наш программируемый блок. Давайте посмотрим, что он имеет у себя внутри заходим в программируемый блок, нажимаем кнопочку редактировать и здесь мы видим несколько полей точнее даже поле для ввода, они так выделены это у нас методы называются первый метод программ этот блок он нужен для того, чтобы сделать какие-то настройки, какие-то методы выполнить, какие-то задачи при первом включении, потом вот этом блоке уже не будут работать скрипты. Вот этот вот Public Void Save это поле, где у нас сохраняются данные. Вот даже написано, что используйте этот метод, чтобы сохранить состояние программы в поле Storage. И здесь сохраняется его состояние. И вот Public Void Main служит для того, чтобы здесь было написано основное тело скрипта, которое непосредственно и будет выполняться программируемым блоком. Итак, сразу вам хочу сказать, что писать вот так в программируемом блоке скрипты это очень неудобно и очень тяжело, потому что это просто, как сказать, текстовый документ, который вам ничем не поможет в случае чего, а лучше всего делать в среде разработки. Вот среда разработки у нас это программка Visual Studio. Здесь у меня уже набросан, скажем так, базовый комплект всего, что мне нужно будет. Вот здесь также видим, что есть public программ, public void save и public void main. И вот этом поле main мы будем писать основное тело скрипта, как я вам объяснял ранее. Эти все методы нам потом будут не нужны, они нужны только для среды разработки. Как правильно скачать, и установить и настроить среду разработки, вы можете посмотреть это в этом видео Ренеско Рокетмана. Здесь довольно доступно и понятно все объясняется. Также, чтобы разобраться в самом программировании на языке программирования C-Sharp, Могу вам еще посоветовать уроки Гоши Дударя. Тоже довольно все понятно объясняет. Итак, ну давайте начнем из азов. Я в этом уроке буду рассказывать только то, что будет касаться непосредственно того скрипта и всех вещей, которые нужны непосредственно для написания этого скрипта, что я хочу. Что я вам хочу показать. В следующих уроках мы будем затрагивать уже более серьезные темы. Ну, давайте приступим. Самое главное, что вам нужно понять, это то, что здесь все является объектами. Вот этот вот метод public, public program это у нас объект. Также у нас вот этот вот public void main это объект. И еще один объект, который я вам хочу рассказать, с которыми мы будем работать постоянно, называется у нас переменная. Чтобы создать переменную, нам надо дать ей тип данных, который она будет использовать. Допустим, int. Дать ей имя, которое она будет использовать, по которому можно будет обращаться к этой переменной. Ну, допустим, пускай она называется name и с помощью вот этого вот знака равно это оператор присвоения нам нужно указать непосредственно сами данные которые мы хотим использовать в общем я хочу чтобы переменная name хранила значение 10 и после всего ставим точку запятой как видите когда у нас точки запятой нету, то она Подсказывает нам среда разработки, вот требуется точка запятой и вот подсказывает где она нужна. И подчеркивается еще зелененьким, это у нас предупреждение, она говорит что переменная name присвоена значение, но она еще ни разу не использовалась. Это предупреждение, это ничего серьезного такого нету. Потом вы сможете так узнавать, какие перемены вы создали и не использовали, и если они вам не нужны, их можно, даже нужно будет потом удалить, ну, либо использовать. Что я хочу вам сказать по типам переменных? По типам данных, которые есть. Вот э, есть такая табличка. Можете пробить по в поисковике типы данных C-Sharp таблица и здесь перечисленные я не знаю точно все или нет, но типы данных, которые в основном используются. Мы будем использовать тип данных bool это булевое значение, логический тип может принимать только два значения true или false. Также мы будем использовать float, число с плавающей запятой, это дробное число. 0,1, 0,10, 5,32 и тому подобное. Int это у нас целочисленное число. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0 тоже считается. Также здесь, что в int и float они также распознают и отрицательные знаки. Также мы будем использовать тип данных под названием string. Это строка символов в Unicode. Один это тоже символ в Unicode тогда если один передать в строку, тогда это просто будет строка это просто будет символ, а не число, которое передает тип данных int и давайте объявим сначала первую нашу переменную Перемены у нас объявляется, это все равно что создать, одно и то же Здесь разработчики сделали так, чтобы вместо типа данных, которые будет хранить в себе переменная, нам нужно указать тип консоли, который нужно передать интерфейса. Вот заходим вот этот сайт. Все ссылки я оставлю в описании, так что смотрите. Здесь, правда, все на английском, но можете почитать. Также скину ссылочку вот на Space Engineers Wiki. Тут все описано про этот программируемый блок. Здесь также много всего базового есть. Типы данных, доступ к редактору, методы, видимость переменных, локальные внутри методов или глобальные, которые используются во всем скрипте. Это мы еще с вами обсудим. Компиляция. И все подобное. Вот переменная System нам еще в будущем понадобится. Пока оставлю тут. И для начала я хочу найти определенную дверь с помощью скрипта и потом к ней обращаться. Здесь мы видим, есть у нас методы. Вот, вот эти iMy и все, что iMy, это у нас интерфейсы. Буковка i, это означает интерфейс. И нам нужно изначально обратиться к двери. Вот у нас есть iMyDur. Вот первое преимущество вот, этого вот, вот этой среды разработки в том, что она будет нам неплохо так помогать. Итак, пишем iMy. И видим, у нас уже высветились подсказочки. Давайте там сократим. И вот у нас есть iMyDur. Здесь еще что я вам хочу сказать, что C-Sharp это язык программирования, который чувствительный к регистру. То есть, если написано в библиотеке здесь, что эта буква должна быть большая, эта маленькая, то так в обязательном порядке и нужно передавать, потому что оно его будет не определять, это уже будет другой символ. И вот мы указали тип данных. Теперь нужно указать имя нашей переменной. Пускай переменная будет называться там дур 1 Я вам советую называть переменные так, чтобы вы потом понимали, что именно эта переменная делает. По факту ее можно назвать как хотите, хоть и вот так. Оно все равно эту переменную будет находить. Но я обычно все делаю по правильному так чтобы потом самому разобраться в том что я написал тому я называю дур 1 вот так теперь мы с помощью оператора присвоения присвоим ему значение так как у нас в винте было число 10 сюда мы просто присвоим нашу дверь итак вот э, у нас и есть переменная grid terminal, она у нас может принимать э, вот, э, данное свойство возвращает все блоки и сети. Это переменная а это метод. Э, в, грубо говоря, у, у каждой перемены, у каждого типа, у каждого элемента есть свои методы. По-другому их еще можно назвать функцией. И вот, если мы обратимся к. Вот этому Grid Terminal System переменной. У нее будет еще методы. И сейчас давайте посмотрим. Обратимся к Grid Terminal System. Вот оно нам уже подсказало. Чтобы обратиться к методу его, нужно поставить точечку. И вот видно все методы, которые у нас есть. Вот здесь еще подсказки есть. Мы, я хочу найти блок строго по его имени: Вот getblockName. В подсказочке написано, что здесь мы ставим скобочки круглые, и внутрь нужно передать тип данных string и указать имя в этой строке имя блока, который я ищу. Давайте с помощью Tab можно обратно сюда же таки поставить нашу подсказочку ставим круглые скобочки строка у нас всегда указывается ее данные в двойных скобочках и я хочу чтобы оно нашло не дверь пускай будет DUR1 откуда оно будет брать это имя вот если зайти в дверь в ее интерфейс мы видим название DUR2 и вот у нас есть dur 1 значит конкретно к, этому, к этой двери конкретно по этому имени я и обращаюсь к нему. Дальше нам нужно указать тип терминала, который оно будет использовать. это делается as и копируется вот это то тот то тип данных мы который мы ставили. И ставим точечку запятой как видите нам вот среда разработки подсказала зачем нужно вот это допустим если вы назовете какой-то там блок реактора dur 1 оно найдет его и в реактора есть в меню интерфейса некоторые функции которые которых нету в двери ну и наоборот и если вы не укажете конкретно что это должна быть дверь тогда у вас будет ошибка вы указываете то что оно именно ищет дверь а не реактор надеюсь это все понятно и с этим вот всем у вас никаких конфликтов не будет давайте таким же образом найдем нашу вторую дверь она у меня называется дур 2 Имя переменной я также ставлю dur2, потому что не может быть в наш, у нас переменные называться одинаково. Это у нас считается как бы глобальная перемена, потому что она будет... Нет, точнее даже локальная переменная, потому что она у нас будет задействована в теле main. Здесь, скажем, я также могу объявить переменную дур 1 и оно уже будет работать по-другому значит мы создали переменную дур 2 помещаем в нее конкретно вторую дверь потому что если ставить здесь единичку то эти две перемены будут ссылаться на один и тот самый объект нам этого не нужно и теперь допустим у меня есть переменные давайте сейчас проверим как это все работает теперь переменная У нас она имеет э, все функции, которые имеет вот этот вот блок. Мы к этой переменной потом будем применять ее же методы. Давайте скажем, чтобы dur1, чтобы обратиться к его методам, ставим точку. И вот у нас есть методы. О всех методах, которые имеют блоки, вы можете найти здесь. Итак, давайте найдем наш iMyDur. Вот здесь описывается все о нем. Здесь у нас э, настройки, которые можно произвести. Допустим, Open. Давайте переведем эту строчку, что здесь написано. Оно пишет, что указывает, открыта или закрыта дверь. Верно, когда дверь открыта. Допустим, вот этот Open мы будем использовать э, тогда, когда нам нужно проверить, будет ли открыта эта дверь. Если она будет открыта, она будет возвращать там одно значение, когда она будет закрыта, будет возвращать другое, за... другое значение, и с этим мы сможем работать. Это у нас, э, скажем так, пропорции. А вот у нас есть методы. И самый первый метод у нас open door и close door. Ну, нам нужно дверь закрыть. Я хочу, чтобы она закрылась. Переводим. Закрывает дверь. Смотрите статус, чтобы узнать текущий статус. Но это ссылается вот на этот самый open это нам не нужно давайте тут поставим опять таки точечку и найдем close door потому что я хочу дверь закрыть а Ну, close door вот и ставим инициализацию этого метода с помощью двух скобок и ставим точечку запятой. Все, теперь, когда мы скопируем и запустим вот этот вот скрипт, наша дверь должна закрыться. Как как это все скопировать? Вот есть этим зелененьким это у нас комментарий, чтобы скомментировать любое другое. Значение нужно просто два слэша поставить, это у нас будет комментарий. Оно никак не учитывается средой разработки и самим компилятором. Ну, скажем так, копируем отсюда и до сюда. Ctrl-C. Эти вот скобочки не нужны нам. Заходим в игру. Ну, давайте буду заходить я сюда и в программируемый блок. Нажимаем редактировать это все мы удаляем и вставляем сюда вот проверяем код, компиляция завершена успешно сохраняем все изменения так это я немножко игрался и давайте на кнопочку выставим запуск программируемого блока выполнить с аргументом по умолчанию поставим потому что мы не передаем сейчас никаких аргументов Этим мы потом немножко попозже Поиграемся. Вот так. Теперь, когда я нажму на эту кнопку, у нас должна закрыться вот эта дверь. Давайте проверять. Да, так и есть. Если мы поставим... Давайте сюда программируемый блок. Редактировать. Вот это копируем. Давайте, чтобы красиво было, будем табуляцию использовать close door 2 проверяем код все успешно откроем эту дверь теперь когда мы активируем этот скрипт у нас должны обе двери закрыться да как видим все работает значит это у нас работает давайте также мы Закроем вторую дверь, как там писали. Итак, с закрытием дверей я хочу, чтобы сразу весь кислород у нас выкачивался. Для этого нам нужно найти нашу вентиляцию. Давайте посмотрим, как у нас там вентиляция называется. Здесь у нас есть iMyAirvent. Давайте... Обратимся к нему сюда. I, my, air, vent. Вот у нас есть. Присваиваем ей имя новой переменной. Пусть будет vent1. И даем, присваиваем ей значение. Grid. Вот это все. Практически можно скопировать. Block name И мы ищем конкретно блок по имени, он у меня называется vent1 вроде бы так, давайте посмотрим, да vent1, хорошо, и также мы говорим, чтобы он использовал интерфейс вот этого самого airvent, хорошо, мы его обнаружили, так вот у нас какие-то ошибки появились, это потому что я здесь поставил знак присвоения, все, все есть. Теперь нам нужно программке сказать, чтобы она нам выкачивала кислород, airvent1 и давайте посмотрим какие здесь есть методы у нас, почитать о методах вы уже знаете где. У нас есть метод Depressurize, с английским у меня конечно все плохо, но не важно. Так, он у нас, давайте посмотрим как работает все же, это у нас идет уже не метод, а идет пропорция, здесь нам нужно передать ему значение. Давайте почитаем, и здесь оно возвращает булево значение. Отлично, давайте так и поступим, значит э, это переменная у нас, его метод э, должно равняться булевому значению. То есть, если у нас true, тогда оно выкачивает, если у нас здесь стоит значение false, оно его закачивает, ну, давайте поставим true. И теперь у нас будет все это выкачивать наш кислород я сюда просто добавлю одну строку в код не, не буду все копировать давайте вот сюда проверим у нас есть ошибка vent1 потому что мы его не обнаружили вот так, vent 1 Также это все скопируем сюда. Все, теперь у нас должно быть все в порядке. Давайте откроем все двери, чтобы было наглядно видно. И теперь при нажатии на вот эту вот кнопочку, которая у нас активирует программируемый блок, у нас будет будут закрываться обе двери и выкачиваться кислород. Да, Видим, что кислород у нас выкачался. Замечательно. Теперь я хочу обратиться к этим лампочкам и сказать, чтобы вот эта лампа у нас тухла, а вот эта лампа, которую я, которую я уже настроил заранее, потому что я еще не разобрался, как с помощью скрипта давать ей настройки. Хочу, чтобы она начинала работать и сигнализировала нам о том, что здесь нету, так сказать, кислорода. Одна лампа у меня называется ламп 1, вторая ламп 2. Это мы запомнили. Возвращаемся. Значит, нам нужно найти наши лампы. Тай, май, блок Вот так у нас называется лампа. Даем ей имя. Ну, давайте просто lp1, скажем так дадим ей значение, пускай находит блок по имени lamp1 также здесь ставим вот это точку запятой не забываем это можно копировать здесь LP2 называем и лампа 2 хоть у нас здесь лампы и разные они используют одного родителя об этом все описано вот здесь можете почитать он как видим где тут родители здесь ниже будет Родитель. Каждый блок имеет родителя, все блоки имеют iMyTerminal блок, как родителя. Это нужно для того, чтобы получить все блоки одного типа, вместо конкретного блока. И, как мы видим, список блоков действия. Вот что у нас там есть. Антенна, имя интерфейса iMyRadioAntenna. Родитель iMyFunctionBlock. Как мы видим, iMyFunctionBlock есть практически везде. И это означает то, что эта дуговая печь, скажем, или искусственная масса, сможет использовать все эти функции, которые есть у iMyBlockFunction. Итак, мы обратились к двум лампам. И я хочу, чтобы, когда мы закрываем все двери, выкачиваем кислород, у нас lp1 у него есть метод enabled он также работает как и вот этот depressurize и мы ставим false и, грубо говоря включение отключено, это истина, то есть оно выключено. Также давайте скопируем вот это Обратимся к нашей второй лампе и скажем, что она включена, то есть true. И все. Давайте теперь обратно скопируем все, переходим в игру, редактируем, заменяем, проверяем код, все в порядке. Давайте для наглядности разгремитизируем комнату. И посмотрим как это все будет работать сейчас двери должны открыться точнее закрыться должно заработать блок вентиляции и эта лампочка подтухнуть а это начать крутиться давайте смотрим да как видим все так и есть и теперь, что я вам еще хочу сказать. Я вам хочу показать, как работают вот эти вот аргументы, потому что они добавляют довольно хороший функционал. И мы сможем в одном скрипте использовать несколько возможностей. Давайте я вам поподробнее об этом расскажу, объясню. Все, что мы будем писать здесь, в этом поле аргумента, оно будет нам возвращаться... Вот в этом аргументе args. То есть, когда мы вызовем этот аргумент, у него будет значение того, что мы писали там в поле. Давайте вот это я сейчас скопирую. Удалим. И я вас познакомлю с логическим оператором. Он называется if, то есть если. И скажем ему, что если у нас переменная args, Равно равно, это означает то, что э, знак равенства в логических вот этих всех операциях. Если равно будет одно, это оператор присвоения, а это оператор равенства. Я, допустим, хочу передать: тут обязательно в строке нужно писать, потому что та строка аргумента возвращает нам именно строку. Скажем, напишем exit то есть выход и оно нам должно вернуть какое-то какое-то действие открываем вот так скобочки и скажем что это все что мы запрограммировали у нас получится тогда когда мы введем аргумент exit и вот так оно у нас заработает Давайте проверим, как оно все работает. Давайте включим обратно весь свет. Это мы выключаем. Это включаем. Так, вентиляция, герметизация. Так, редактировать. Опять-таки по новому все ставим. Откроем для наглядности двери. И смотрите, сейчас я активирую наш программируемый блок без никакого аргумента и скрипт не работает потому что мы в этом поле не передаем никаких аргументов также давайте вот так посмотрим, дверь видно, нажимаем выполнить, оно ничего не делает как только мы поставим аргумент который мы указали ну, все работает это называется аргумент по умолчанию. Давайте обратно герметизацию, подключаем наши блоки. И также вы здесь указываете аргумент, он, нажимаете выполнить и пишите аргумент если вы помните я вам говорил о регистре зависимости если здесь указана большая буковка тогда и в скрипте тоже должна быть указана большая буква и сейчас мы нажмем и все работает хорошо давайте все вернем обратно даже двери пооткрываю а, одни двери закрыл точнее отключил так, красная лампочка у нас светится до сих пор. Теперь давайте организуем функционал, который будет э, двери оставлять закрытыми, но напустит сюда кислорода, заполнит эту комнатку, отключит вот эту лампочку и включит наше штатное освещение. Скажем так, вот это все мы можем скопировать. вставляем его сюда теперь аргумент мы должны принять допустим enter здесь вы можете указать любой аргумент здесь совсем не важно главное чтобы он его отслеживал двери мы закрывать и открывать не будем пускай оно так и остается вентиляция у нас разгерметизацию мы отключаем ставим тут false, и также лампочку 1 мы включаем, неправильно, вот так, и лампочку 2 мы отключаем. Отлично, это у нас есть. Давайте скопируем, вставляем обратно в наш программируемый блок. Давайте для чистоты эксперимента вам сразу покажу, что когда я сюда вынесу вторую кнопочку, и тут нажму, укажу наш аргумент Enter, у нас ничего не работает. А кнопочка с аргументом exit работает. Вот, все есть. Давайте в программируемый блок также поставим все, что мы написали. Проверяем код, все завершено успешно и теперь, как видим, лампочка эта потухла, эта лампочка засветилась, кислорода нам нагнала, но двери мы так и не открывали никакие. Ну, Вот такая вот э, получилась комната декомпрессии. Допустим, с этой стороны у нас будет космос с этой стороны у нас будет станция я допустим выхожу, нажимаю эту кнопочку сразу показывает, что у нас кислорода здесь нет можно еще сделать, чтобы эта дверь блокировалась ее можно попросту будет выключить нужно посмотреть, может быть в описании есть описание того, будет ли эта дверь работать если я выключу Так, ну давайте посмотрим выключим да, можно будет ее даже выключать. Вернем это значение. И сюда мы будем выходить в космос. У нас здесь кислорода нету, и мы ничего тратить не будем. Когда я захожу из космоса, даже можно опять-таки сказать, чтобы оно все двери закрывало. Потому что если мы забудем закрыть ту дверь, у нас потом кислород потеряется хотя нет, потому что когда кислорода не будет дверь будет открыта то наш вентиляционный блок вернет то, что у нас комната не герметична вот такой получился у нас урок надеюсь все понятно объяснил дальше мы будем писать уже Скрипты более сложные. Вот э, я посмотрел, как это все делать, ну буквально дня два-три. И вот это я уже, грубо говоря, могу все сделать. Но у меня есть э, навыки программирования на языке Python. Он намного проще, чем C-Sharp. Но, к сожалению, Python тут э, в этой игре не работает. Так бы, было бы совсем все легко и просто. Ну На этом я буду с вами прощаться, всем спасибо за просмотр, если видео понравилось ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, если остались какие-то непонятные вопросы, которые я плохо объяснил, вы напишите мне в комментариях. А на этом буду уже с вами прощаться, всем спасибо за внимание, до встречи!